Привет еще раз! Кто-то смотрит видео подряд. Я снимаю видео подряд. Сейчас вам расскажу самое-самое интересное. Это программу для девушек. Для девушек атлеток. Самое интересное, самое зрелищное. В этом году ожидается много хороших спортсменок. Мы посмотрим, будем болеть за них. Начнем. 10 сановых тяг. Вес в штанге 20 кг. Ну про санвую тягу я рассказал, я просто покажу еще пару раз просто. Я уже у новичков рассказывал, если надо, посмотрите видео про новичков. Спина прямая, задели, поднялись. Задели, поднялись. Не надо. Не считается. Это просто бурпи. Также я рассказывал уже, то, можно посмотреть Приседание со штангой девушкам, девушкам, возможно, помощь, если их статист пожелает, или девушка уже не может, статист может девушке подать штангу на спину, это считается, или взять ее, приседать тоже, вот она приседала, статист подошел, взял, это разрешается, потому что было замечание, асфальт ломать не надо, бросать ничего не надо будет в программе, Поэтому лучше уж статист подойдет и даст. Или возьмет. Отжимание до груди. Это почти то же самое, как и чистое отжимание. Только не надо будет руки поднимать. Удить. Повезет тому, у кого грудь больше. Это какое-то преимущество будет. Ну, главное, грудью задели, встали, задели, встали. 10 отжиманий, 20 двойных прыжков на скакалке. Ну, это тоже я показывал уже, не буду повторяться уже. Тем более, у меня скакалка не совсем подходящая к этому. Ну, девушкам это дастся на упражнение, наверное, легко. То же самое, пресс, скручивание, также Задели ноги, задели в Это я тоже новичкам показывал. И так будет три круга. Ну и все. Занимайтесь, милые дамы, удачи!